начали распространяться по всему миру, они завоевали те места, в которых вулканы тоже есть. Это Индонезия, это э, потом со временем Япония, э, Ойкумена, это Средиземное море, э, Греция, Италия. Когда они устремились на американский континент, то основные империи возникли там, где самая активная вулканическая работа это Перу, это Гватемала Средиз... э, э, современная, ну то есть Центральная и Южная Америка. Так что, хотя этот соседи так себе по спокойствию и по тому, что они нам устраивают, но так получилось, что мы, мы приспособлены к тому, что они производят. И самое главное, о чем мы сегодня будем говорить, это вулканические почвы. Очень своеобразные и незнакомые для тех, кто живет в береге вулкана. Почвы, которые называются антизоли. А опять же, анды, это все тот же самый корень, который прошел от гор, гор Ангских, он попал в вулканологию и как название породы, андезит, и как название почвы, андезоль Она красивая, она интересная, она вся пронизана слоями пепла, это такая летопись издержений, и растения вот в этой летописи умудряются жить. Это не самый распространенный вид почв на Земле, это всего лишь один процент почв планеты, и... Он такой ну, редкий, для жителей нашей страны это вообще почти нигде, только Курилы и Камчатки. Но этот 1% почв планеты кормит 10% населения планеты. Люди живут скученно и люди живут на склонах вулканов. И люди выращивают, несмотря на то, что вулканы засыпают их сверху пылью и грязью, выращивают там ну, все, что нам нужно для того, чтобы питаться. И если мы посмотрим на карту, как эти почвы распространены, то повысим, что в общем -то, их совсем-совсем-совсем мало. Это такие малюсенькие участочки в Центральной Америке, в Южной Америке, немножечко в Аргентине, чуть-чуть в Северной Америке, в Европе, Камчатка, он зелененький такая вся. То есть даже если мы будем сравнивать по количеству а, вот этих, а, областей, где существуют андизоли, то наша крошечная Камчатка довольно-таки неплохо выглядит. И эти андизоли, это прямо скажем, не подарок. И хотя во всех учебниках, особенно по географии, не вулканических, а в географических написано, что вулканические почвы очень плодородные, Ну, это, это прямо, скажем, не совсем так. Они своеобразны. Они необычны, они могут стать очень плодородными, если им здорово помочь. А вообще говоря, это очень рыхлые, это очень неустойчивые почвы, которые постоянно обновляются за счет извержения вулканов или эрозии. Но благодаря тому, что они все-таки очень своеобразны они зарастают чрезвычайно быстро. То есть вот прошел лавовый поток, и на этом лавовом потоке, в данном случае на Гавайях, тут же начали расти какие-то кустики. А это уже Камчатка. Лавовые поля 1970-х годов. то есть за, получается, 40 лет, у нас уже выросли молодые тополечки, молодые вот на старых лавовых потоках. Опять Гавайи, льет дождь, тут не знаю, видно на картинке или нет, но тут все еще пересечено струями дождя, течет лава, вулканолог добывает образцы, и среди вот этого асфальта тут же пробиваются маленькие росточки растений, которые смогли найти себе и корешками воду, и пробиться к поверхности. Так получилось, что я стал заниматься вулканологией вулканологии еще в 7 лет, я собирал... Я в собирал э, гербарий, как так называлась моя работа, сукцессия Толбачинского дола. гербарий растений, которые возникли спустя 10 лет после большого трещина Толбачинского извержения. Сейчас уже 40 лет прошло. И можно сравнить то, что я собирал э, тогда, 10, 30 лет назад и то, что сейчас. И уже тогда было, что собирать. И получается так, что наши, наши растения, которые живут при вулканах, они как-то к этому приспособились. Что-то им позволяет, несмотря на вот это постоянное угнетение, взрывы, которые уничтожают целые леса, и палящие тучи, которые их сжигают на корню, несмотря на то, что сверху сыпется грязь, цветы продолжают цвести. Несмотря на то, что сверху падают камни, и пробивают листики, эти листики продолжают работать. И когда наконец вулкан успокаивается, вокруг него начинает цвести и удивительным образом возрождаться природа, вот так вот выращивают календулу в Индонезии, а так вот растут кавказские или золотистые ротодендроны на Камчатке, тоже на вулканических почвах. Получается, что там. Трехпиновый. И это маленькая плата СНДшная. Маленькая микросхема СНДшная. И вот СНДшные контроллеры, их уже сложнее прошивать. То есть это специальные программаторы, они стоят дорого для. И если вы, ну, ну в общем-то, вы можете себе, если вы выберете себе... Как я упоминал ранее, качество и разрешение видеопотока во многих веб-трансляциях и, и лекциях очень низкое. Конечно же, когда вы освоите язык артуина, когда вы научитесь хорошо общаться с контроллером, обща научите общаться ваш контроллер с электроникой, то мой личный вам совет это переходить на ступень выше это учить си то есть это язык более ну как бы на нем уже можно писать отдельно на какие-то э, контроллеры ну то есть просто брать от мега контроллер брать специальный программ, писать программу на си и заливать эту про прошивку в этот э, контроллер там это может быть от мега контроллера это может быть даже современные стм то есть там на них уже на языке ардуина не напишешь но как бы на самом деле это есть является некой такой основная суть в том что вы должны знать зачем вам нужно э, этот контроль что вы собираетесь делать, если вы собираетесь Сделать какую то сложную устройство, в котором нужно много памяти, быстрая какая-то частота работы и так далее, там подобное. Конечно, вам нужно осваивать более там, си, использовать более сложный контроллер и так далее. А если вам нужно просто создать что-то интересное, ну, какое-то техническое творчество у вас, или еще какое-то более простое изделие, то вам проще использовать артиллер. Вы потратите много, меньше сил на разбирательство с этой плазмой. Может, возможно, вы даже найдете какую-то уже имеющуюся прошивку и просто ее немножечко под себя измените, но как бы вы не будете тратить очень много сил а, не, не на то, что вам нужно, вот. то есть плата Arduino, она замечательная, особенно для обучения и для каких-то простых проектов, то есть если, просто есть такое странное к ней отношение, что это игрушка, но на самом деле это, правда, очень хорошая система. Плюс еще, если вы хорошо разберетесь с Arduino, можете... То есть и модели, чтобы было видно, как это все выглядит. То есть, если вам нужно э, смоделировать что-то более сложное, даже есть специальные э, виртуаль... виртуальные системы для работы с Arduino, но их очень мало на самом деле к сожалению, и не все они стабильно работают. То есть, если это какая-то виртуальная борт, который скачивается, который устанавливается, он ну, не очень хорошо работает. При подключении к некоторым трансляциям предоставляемые видеоматериалы были настолько плохими по качеству, что на некоторых картинках невозможно было прочитать даже что там написано. В общем-то могу посоветовать, если тут кто-то слушает сейчас, пользоваться этой системой. Она очень удобная. Вот. Вопросы. Так, тут пишут, что качество картинки плохое. Так. Хм. качество картинки. Сложно, у нас выставлено автоматически какое-то. Так, хорошо, после после после нашего вебинара я попробую поэкспериментировать с качеством картинки. Возможно, оно еще не очень хорошее, не только из-за... Ну, качество должно быть хорошее, в общем-то. Возможно, это из-за интернета, что-то... Ну платформы перегружена, поэтому возможно, качество не очень хорошее. Вопросов нет. Ну, раз вопросов нет, расскажу еще вкратце про нашу организацию СКБ 4 мои. и, в общем-то, можно будет уже завершать наш вебинар. И мы вам овощи. вот здесь капуста представлена, а, с помощью солнечных батарей, за тех тех достижений, которые художники благодарны науке. Нам известно, что сейчас среди молодежи престижа научных профессий практически нет, падает. И художники понимают, что будущее за людьми творческими, за художниками, за предпринимателями, за учеными, вот они станут будущей элитой. А многие другие профессии будут вытеснены искусственным интеллектом.